Жопа! И что делать теперь? Можем напрямик пройти попробовать. Че? С уродом этим бы мы еще полтора часа ехали вокруг, если бы доехали. Слушай, мне кажется, тут близко, за минут 20 дойдем. Ты что, я, я туда не пойду? В смысле? Я туда не пойду. По-другому никак, Юль, телефон не ловит, придется идти. Я сказала, я туда не пойду. Маю возьми. Это привет! Ну тогда вы все со своим телефоном будешь. Вот вы, молодые, все вам. Компьютеры. Свистелки, перделки, интернет-тож. Прогресс. А? Прогресс это называется, дед. Вот у тебя дед электричество, машина есть. А до вас люди на лошадях передвигались. И на мамонтов охотились. До да всех. Не могу Светке дозвониться, не ловит. Вот тебе прогресс твой. Ладно, пошли дальше. И куда твоя Светка не денется еще часа два ехать? Андрюх, встретится, если что. Успеем! Блин, не уловит. Капец. Ну сколько еще я умру сейчас? Смотри, накаркаешь. Сапоги, между прочим, штуку евро стоят. Юль, ну ты же знала, куда мы едем. Что я должна как лохушка одеться. Давай отдохнем. Блин. Я бы сейчас лучше какой-нибудь тусовки была, чем в этих джунглях. Юль, ну что ты начинаешь опять? Как всегда причем. Мы же решили. Шашлыки на дачу нас ребята ждут тебя андрей ждет тоже мне отдых Грызи ковыряться андрей этот еще ненормального мужика надо при бабках. держи принцесса чё прям так что ли? И чё мы тут Умрем что ли, все? Нет, Ельчик, никто не умрет. Мне на работу завтра. А чё у тебя тут? Да это так, для работы. Для работы? Ну-ка, дай мне. Юль! На! Юля, отдай мне. Юля! Ага. Сейчас, Серега. Ага. Все, как я оставил. Это чье? А ты как думаешь? Дед, а что ты здесь-то хранишь, а не дома? Участковым нашего, помнишь? Вот у меня с ним спор вышел. Борец с преступностью, Ну, я и стрельнул разок. Аргумент. Николай Человек свой наружу и все позабирал за разом. А это у нас вроде как фамильная реликвия. Винтовка Мосина. Легендарная. ради твой как раз в этих лесах партизанил. Мне она от него досталась. А ты ума наберешься, все тебе достанется. Стрелять будем? Будем, будем. Я Есть тут у меня одно местечко. что, сидишь, пойдем. <свят> Это тебе. Не по инпланетянинам. В компьютерах стрелять. Да, дед. О, Я вижу, что хорош уже, дай сюда. Ну, давай сюда одна, держи. Быстро, ты внучок. Я чувствую, мне тебя тащить придется. Смотри мне, костюм не порви. Овца. Юль? Юль, ты чего? Лапа, ты надо.